Миниртоша У нас решил послушать Русскую пропаганду Просто еще непонятно Как она на него влияет Но век у него такой Какой-то отмороженный Миниртошечка